Добро пожаловать! Сегодня нам понадобится девятая страница из учебника и двадцать восьмая по сорок вторая страница в дополнительных нотах. И тема сегодняшнего урока – работа над пьесой руками раздельно, фокусируясь на движении запястья и локтя, играя со звуковым представлением и интонацией. И напомните себе опять, не обращать внимания на динамику, штрихи и даже ритм. Играть только естественным звуком, без форсирования, где-то на мецопьяно. Занимайтесь над каждой строчкой отдельно. И если вам удалось представить обе руки на первой странице, как мы работали в предыдущем уроке, тогда играйте сегодня первую страницу двумя руками и с педалью. Остальные же страницы мы все еще играем руками раздельно, выбирая только верхние голоса в интервалах и аккордах, те голоса, которые мы представляли прежде. И мы играем пока без педали. Давайте позанимаемся вместе и начнем с тех страниц, которые мы еще не представляли полифоническим слухом. Начнем со второй страницы. Это тридцать четвертая страница в дополнительных нотах. И сегодня мы а, выполняем только два простых этапа. Представляем ноты и играем. Правая рука, представьте всю линию в темпе скрипок с движением звука и глиссанда. И когда готовы, сыграйте то, что представили, постоянно представляя звуки с движением и глиссанда и интонируя с весом. И помните здесь следующее, помогите концам пальцев быть более цепкими, используя апельсиновый сок, который приносит небольшую липучесть, чтобы вы смогли играть с расслабленными руками и при этом находиться на клавиатуре. И позже звуковое представление поможет естественным образом развить ощущение цепких концов пальцев, Ну, на первых порах просто помогите себе таким вот искусственным методом. Помните, что так как теперь мы играем с интонацией веса, нам необходимо начать выполнять трехмерные движения запястьем, чтобы перевести вес в инструмент. И если вы выполняли все упражнения, технические упражнения с месяцами и полумесяцами, вам не нужно анализировать фактуру и фокусироваться полностью на новых трехмерных движениях. Руки уже сами будут предчувствовать, где выполнять месяцы и полумесяцы. Но если вы чувствуете недостаточно уверенно, тогда, конечно, можете сыграть пару раз, просто фокусируясь полностью на новых трехмерных движениях. И не забудьте, если вы играете в медленном темпе, тогда все движения, месяцы, полумесяцы. Но если вы, допустим, немного прибавляете темп, как я уже говорила в предыдущих видео, месяцы станут эллипсами и полумесяца превратятся в небольшую улыбку. Все движения станут более плоскими и растянутыми. Это значит, не старайтесь играть в подвижном темпе вот таким образом. Теперь порядок представления о игры следующий. Представьте первую пару нот, просто чтобы настроиться на мир звуков. Наберите вес, затем поднесите руку от локтя, плеча, возьмите звук без торопы, но и без промедления. Выполните движение запястья. Затем во время представления глиссанда прибавьте ощущение сопротивления во внутреннем пении между нотами. Представьте следующий звук с движением, возьмите ноту правильным движением руки. Во время представления глиссанда прибавьте ощущение сопротивления во внутреннем пении между нотами. Представьте следующий звук с движением, возьмите ноту правильным движением руки. Перейдем к левой руке. Сначала представляем звуки. Когда готовы, сыграйте, фокусируясь на звуковом представлении, интонации и движениях рук. Теперь на 35-й странице вы найдете следующий блок, над которым мы будем работать. Представьте ноту в правой руке. И теперь сыграйте правую руку. А, заметьте, что здесь возможен а, и другой вариант аппликатуры и движение локтя. В конце такта а, поведите запястье влево, локоть вправо, затем возьмите до, запястье вправо локоть влево, и затем продолжайте играть с пятого пальца.